знала этого человека, конечно не знали, может ребенка уберечь от нападок отца, не заморачивайтесь, что вы себе напридумывали, никаких нападок нет, просматриваю вашу ситуацию, вы его не доставайте и он вас не достает, не слушайте никого, все это выдумки, на вас зарабатывают деньги мошенники, не думайте ни от чего, не защищайтесь, нету ничего такого. Портите жизнь себе в итоге и своего ребенка. Зачем вы это делаете? Мне лично непонятно вообще. Зачем непонятно? Два года прошло, тысячу раз надо забыть.